Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот наш урожай тыку. Конечно же, не он небольшой, тыков немного получилось в этом году. То есть они мелкие, их много, но они мелкие. Как я вам рассказывал раньше, вот обрезки привезли, 2 куба за куб, как и прежде, 5 белорусских рублей. Ну, как это говорят, топорник, их можно сечь легко топором. Здесь бензопила не нужна. Дальше мы посмотрим, выкинул я на куфу объявку. По поводу продажи своего хрячка Ну, что-то не идет Не берут Выкинул я его за 100 белорусских рублей То есть где-то 45 долларов Живой массы он 100-120 килограмм Но ну, что никому не нужен Ладно, что-нибудь придумаем Будем сами, наверное, что-нибудь делать Ну ладно, тема для беседы Как вы видите, все они еще у меня на улице На улице сегодня был минус один Вот беленький появился У нас около месяца живет Ну и тот малышок ну ничего холодно ну соломы как вы видите да большое количество даже можно сказать огромное количество на ночь закапываются нормально но пока в сарае нет места не подготовлен как это говорят сарай ну или я плохой хозяин Ну а сейчас мы пройдем в крольчатник как говорят люди местные у серого кролика все кролики откинулись после максоматоза миксоматоза ну нет это неправда и миксоматоз мы пережили правда с потерями около 142 головы вроде бы так но снова же все это были малыша малыши дальше выкопали картофель 16 мешков всего было 4 садили ну урожай так себе честно 6 мешков крупной 4 семянки оставили ну и 6 мелочь для для свинок как-то говорят ну вот крольчата крольчата крольчатник сейчас посмотрим кто где сидит? Кто у меня болеет? Кто не болеет? А не болеет у меня уже никто. Мальчики вот сидят. Еще покажем. Здесь нету. В связи с объявлением, не скажу, что там уже, вау, там штук 50 мне голов забрали, но забрали. Забрали люди, не буду спорить, большую часть, между прочим, самочек. По какой-то причине люди посчитали, что все-таки осенью будет дешевле взять на маточной поголовье чем зимой или весной ну не знаю это у меня цена одна, ну вот которые у меня были панончик сидит вот эта мешанка наш мальчик все они с бирочками какими были вот от панона мальчик остался один остальных забрали и девочку забрали тоже выводок был 6 штук пять мальчиков одна девочка ну ладно вот моя мешанка еще раз еще раз или еще один еще один дальше пока закрываем клеточкой то выпрыгивают хотя они высоты боятся вот еще сидят вот тоже Панон мальчик сразу видно рыльца в пушку ну то есть такая мордочка если вот на эту посмотреть да то есть здесь более тупая такая ну это мешенка мешенка мешенка здесь тоже мешанец сидит видите морда такая более, ну такая вот все-таки не заостренная а туповатая, а вот здесь видите да чувствуется разница ну это панон это не панон а, жизнь продолжается то есть идут плановые окролы ну не такие уже и плановые ну как все все равно по плану но не такие массовые я все-таки на сентябрь месяц как вы видите уже вылез малышок глазки открыли все хорошо здесь тоже мамаша вот так лежат малыши здесь вот красавцы сидят такие вот их там много Ох там сколько зайцев все чистенькие им 30 дней, все прошли вакцинацию в срочном порядке, потому что ну, Баню, рисковать я не хочу. Я и так ждал, то ждал, чтобы 30 дней исполнилось, но, к сожалению, не успел. Не дождался, но ну, ничего. Здесь, как вы видите, еще веруют малыши. Тоже 30 дней, тоже всех проколол, потому что морозик-то пускай есть, но ну, все-таки все может что-то проскочить. Ну, вот такие новости, то есть я все равно с кроликами Все равно маточной поглое Мне все-все сохранено Потери были только Среди малышей Ну куда-то запрыгнула Сейчас тут накакаешь И все, сейчас посмотрим, что у вас тут Творится Ну вот сидят сидят, Жизнь радуется Ну не буду затягивать Основную тему я рассказал Завтра заново в ягоды В ягодах сколько я там Наверное, 9 дней ездил. 8. 8 дней ездил, 8 мешков, грубо говоря. А 9 дней ездил, 8 мешков набрал. Ну, средний мешок где-то 30-35 килограмм. Так что посчитайте сами, если кому будет интересно, какое количество денег я заработаю, это все еще покажу и посчитаю. Наглядно. Я ягоду еще всю не сдал. Храню еще дома. Как храню тоже покажу. Так что всем-всем-всем пока. Оцените видео. Вам мелочем, а мне приятно. Вон там мои броллеры, Ну, это отдельная история. Всем пока. Оставайтесь со мной.